обращает внимание на всех окружающих женщин. Здравствуйте, мои дорогие. Такой вопрос мне задала девушка, которая сходила на очередное первое свидание и говорит, что же делать, когда мужчина не пропускает ни одну женщину, рассматривает ее и обращает внимание. И мы на первом свидании, она ей, ей казалось, что нужно, чтобы он все внимание уделял ей. Ну, давайте посмотрим а, правде в глаза. Как же на самом деле происходит ситуация? Да? То есть мужчина, который пришел на первое свидание, он на самом деле находится в поиске. То есть это абсолютно нормально, что мужчина в поиске, поэтому он пришел на первое свидание. Он еще не знает, выберет ли его женщина. Выберет ли он женщину. То есть договорятся ли они, будет ли им комфортно рядом. Да? Он еще не знает. И поэтому он продолжает быть в поиске. Это первое. Во-вторых, мужчина не смотрит на женщину только в двух случаях. Если он э, поменял ориентацию и если он уже умер. Во всех остальных случаях мужчины смотрят на всех окружающих женщин. Когда очень боятся потерять свою женщину, тогда они немножко э, прикидываются, да? то есть э, стараются при ней себя так не вести. Но на первом свидании он еще не знает, цена для него женщина или нет, выберут ли они друг друга, останутся ли они дальше в отношениях. И он продолжает себя вести по привычке, в поиске. Да? Поэтому обижаться в этот момент нет смысла. Есть смысл самой себе вести себя тоже, как свободная женщина, тоже рассматривать других мужчин, тоже позволять себе быть такой, какая вы есть, ни в коем случае не приукрашивать, да, э, улыбаться другим мужчинам. Иногда даже это полезно. Э, одна моя знакомая, э, она была мамой моей подруги, очень давно рассказала такую историю. У нее есть подруга, у которой, которой муж э, иногда говорит такие жесткие вещи, как кому-то нужна или что, что бы ты без меня делала? То есть такая завышенная самооценка у мужчины. Да? И женщина, ей было на тот момент, наверное, как мне сейчас лет, да? она рассказывала о своей подруге, которой столько же лет. Да? И куда-то они идут в магазин, мужчина там смотрит по сторонам, по другим женщинам, а она просто мимо проходящим мужчинам берет и показывает язык. Мужчина потом начинает на нее просто пялиться. Муж замечает, что мужчина пялится на его жену. Он наблюдает за этим мужчиной, и мужчина проходит назад и еще и оборачивается, идет и смотрит на эту женщину. Но муж не видел, как она показала язык, ему непонятно, почему мужчина так пялится на его жену. И ему начинает казаться, что, слушай, моя жена наверное, хорошая, классная, я тут на других зря смотрю, она вот тут э, самая лучшая, на него вон сколько мужчин смотрит. Она регулярно эту практику проводила, да, то есть такие женские штучки, женские трюки. Еще э, в моей жизни была такая ситуация, что тоже э, бывший мой мужчина, мы с ним пришли в какой-то момент на почту и, значит, встали в очередь, ну и на почте там такие стекла, за которыми сидят работники почтовики, да. И в эти стекла видно все как в зеркало, да? если так присмотреться немножко. Ну и в зеркало лучше видно, но в стекло тоже видно и все понятно. И мой мужчина выше меня ростом такой стал сзади меня. И спокойно себя чувствует, так как сзади у меня глаз нет, как ему кажется. Он спокойно себя чувствует, ведет себя, видимо, как привык. И заходит женщины на почту, и он их, значит, с ног до головы рассматривает. А я наблюдаю в стекло за его отражением. И я просто начала смеяться в какой-то момент. Повернулась на него, посмотрела, и смеюсь, не могу успокоиться. Мы уже вышли с почты, сели в машину, я продолжаю смеяться, он меня спрашивает, ну что, что ты смеешься, ну скажи. Я говорю, ничего, ничего ничего страшного. И не могу успокоиться. В конечном итоге, там, через какое-то время я ему созналась, что я наблюдала за ним в стекло, и было очень забавно, как мужчина думает, что я его не вижу, и он себя ведет раскованно, как он привык. После этого, конечно, он уже был более внимательный, он где видел стекла, в которых можно увидеть его отражение, он себя так уже не вел. То есть здесь важно правильно отреагировать, то есть когда мы начинаем психовать, да, обижаться, вот это хуже некуда, это все, женщина проиграла. Когда начинаем смеяться, мужчина не понимает, что происходит. Но он понимает, что его поймали на такой ситуации, что у женщины просто ему повезло, что женщина смеется. Да? А в другой раз она может и пощечину залепить, или сказать «больше не приходи», или еще что-то. То есть он уже будет дальше внимательным. То есть вот эти моменты нужно смотреть. Но на первом свидании на это нет смысла обращать внимание. Почему? Здесь мне в Испании тоже рассказала одна девушка такую историю, я к ней прихожу делать ногти, и она замужем была в тот момент, когда мне рассказывала эту историю, да. Ее подруга знакомилась на сайте знакомств, ей понравился мужчина, она с ним переписывалась, еще не сходила на первое свидание, и попросила свою подругу зарегистрироваться тоже на сайте знакомств и написать ему, посмотреть, ответить или нет. Ну, и он, конечно, ответил, мужчина в поиске, то есть это нормальное состояние мужчины, он отвечает всем женщинам, которые ему написали, которые пишут в нормальном позитивном ключе. И она, значит, рассказала своей подруге, да, мы с ним переписывались, ну, мне он не нужен, потому что я замужем, да, а как бы, ну, такая ситуация произошла, как на самом деле. И она ему написала, устроила скандал, что ты неверный, ты э, пиши, написал моей подружке, я тебя хотела проверить и тра-та-та, да. Конечно, у них ничего не вышло не, с этим мужчиной, который понравился, то есть скандалы никому не нравятся, а тут еще он на первый свидание не сходил, он ей не принадлежит, он еще не женился на ней, да, она ему тут уже такие предъявления, сцены ревности и все остальное, да. Конечно, это недопустимо, то есть важно понимать, что пока мужчина на вас не женился, вы свободная женщина, и пока мужчина не, не женился на вас, он свободный мужчина, именно так к нему относиться. То есть не думать, что теперь он мне принадлежит, да? Нет, ни в коем случае. Это будет большой ошибкой. И поэтому на первом свидании можно позволить мужчине быть таким, какой он есть. И увидеть его таким, какой он есть. То есть для себя этот момент отследить. То есть реально есть мужчины, которые не будут себя при женщине так вести. А есть мужчины, которые будут так себя вести. И нужно э, научиться отличать да? То есть есть мужчина для семьи и есть мужчина для просто повстречаться. Вот какая цель у вас? Если у вас цель, мужчина для семьи вам нужен, тогда вы должны этот момент учитывать. Да? Но на первом свидании ему нужно разрешить вести, как, хоти, как он хочет. Да? Дальше можно задавать вопросы. Да? Вопросы, э, есть у меня там серия вопросов, да, это в тренинге, как задавать вопросы мужчине, получать нужные ответы, очень классно там вопросы, которые помогают подготовиться к первому свиданию, И уже даже вы понимаете после этих вопросов есть смысл идти на первое свидание или нет, потому что ну для меня первое свидание это уже ресурс ресурсозатратное для женщины события женщине надо привести себя в порядок, выглядеть, быть в хорошем настроении, платье, каблуки, да? Очень важно, очень важно, чтобы женщина шла на свидание на первой женщине. Никаких кед, никаких кроссовок, никаких брюк. Пожалуйста, девушки, очень вас прошу об этом. Если вы хотите, чтобы мужчина на первом свидании увидел вас своего парня, друга, из этого статуса очень тяжело выходить, почти невозможно. 90% не могут выйти из этого статуса. Это очень трудный переход из статуса «свой парень» в статус «женщина» или в статус «невеста». Почти невозможно. Поэтому на первом свидании нужно себя преподносить как женщина, а не как свой парень или друг. Вы сразу проигрываете. Да? И поэтому к первому свиданию нужно очень хорошо подготовиться. И если это ресурсно-затратное событие, Значит, нужно точно знать, есть смысл вообще идти к этому мужчине или нет. То есть просто посмотреть на его физическую оболочку, на его костюм из мяса, но ну, нет никакого смысла, если вы не увидели вот какую-то близость ваших душ, да? то есть какое-то соединение, общие интересы, почувствовать, что вам с ним комфортно, интересно, что даже... Просто разговаривать вам голосом по Васапу или по, по выберу, и вам комфортно, что вы бежите домой с работы, ждете, когда он напишет вам первое сообщение за этот вечер, да, или там в течение дня, когда он вам написал сообщение. И вы ждете это сообщение. Когда вы это понимаете, когда вы это чувствуете, есть многие пересечения. То есть на самом деле я рекомендую до первого свидания обсудить очень много задать как можно больше вопросов. Мужчинам можно предложить, давай по очереди вопросы задавать, ты задаешь, потом я задаю, и так по очереди. Чаще всего мужчины говорят, нет, нет, давай задавать ты вопросы, тебе так классно получается. Ну, конечно, я к этому моменту готовилась, и мужчина в это время не готовился, да, у него нет вопросов, и в голове может сразу не возникать. Поэтому вопросы нужно реально подготовить. То есть, как вот учитель идет в школу, готовится к уроку, да, также женщина должна готовиться к свиданию. Она должна знать, какие вопросы она задаст. Вопросы должны быть не прямолинейные. То есть вы должны из этих, из его ответов узнать о нем все, но вопросы должны быть такие, чтобы мужчине было приятно на них отвечать. Вот эту серию вопросов я уже подготовила, и вот он в тренинге уже все это присутствует. Да? По поводу тренинга можно написать мне в личные сообщения. Он сделан в таком формате, что его можно начать в любой момент. То есть нет специальных дат, вы оплачиваете, вам сразу приходят ссылки, закрытая группа ВКонтакте. И в этой закрытой группе ВКонтакте вы получаете уроки. И есть рассылка, которая вам каждый день напоминает пройти урок. Да? Уроки очень коротенькие. Там, буквально там, от 3 до 7 минут, вы пока завтракаете, прослушиваете этот урок, получаете задание на весь день, и самая главная задача – прожить, выполняя это домашнее задание весь день. Осознать, какие ошибки, какие программы, какие преграды да, есть в вас или в ваших близких, да, чтобы для вас эти программы негативные, деструктивные стали очевидными. Как только они становятся для вас очевидными, как только враг для нас становится очевидным, да, из невидимого становится очевидным, с ним уже э, легче бороться, да, легче его победить. Вот задача сначала сделать очевидность э, этой программы, потом с ней справиться. Да. Этот тренинг очень круто помогает прокачаться и уметь э, пользоваться своей речью, уметь разговаривать с мужчиной на понятном ему языке. Именно на понятном ему языке. И это убирает конфликты полностью, полностью из семьи. Я рекомендую этот тренинг пройти и тем, у кого ссоры дома в семье. Потому что у меня были ситуации, когда муж жене сказал, ты перестала быть стервой, ты перестала говорить, как твоя мама. Это было удивительно. Он был счастлив, и развод у них отменился, это очень здорово. И, конечно же, этот э, тренинг будет полезен и девушкам, которые желают выйти замуж. То есть уже будут подготовлены, уже будут знать, как разговаривать с мужчиной и на первом свидании, и в дальнейшем в семье, каким образом строить фразы, чтобы мужчине было понятно, что от него хотят, и чтобы ему хотелось выполнять. Ну, самое главное, да, чтобы наши желания выполнялись. Это, наверное, каждая женщина мечтает об этом. И вот этот тренинг помогает, всего этого достичь. Хорошо. Мы с вами увидимся в следующих видео. А сегодня я желаю вам женского счастья. Вы его обязательно достойны. Пока-пока.